То, чем точно вам нужно, или практически всем нужно озадачиться, это, в общем-то, составить для себя простейший, простой план план финансовой защиты. Он состоит из трех, зачастую из двух пунктов. Первый и обязательный для всех это защита от временных финансовых проблем, это та самая финансовая подушка безопасности или резервный фонд. Мы о нем чуть, -чуть позже поговорим на следующем слайде. Второй пункт он не для всех обязателен, это защита своих близких, страхование жизни основного кармильца. То есть, если вы приносите в семью 60 и более процентов дохода и будете долго оставляться, оставаться основным кормильцем семьи, то, в общем-то, для и при этом нужно еще подчеркнуть, да, у вас нет достаточных накоплений, нет достаточной суммы активов, которая бы позволила семье придерживаться привычного уровня жизни на достаточно длинном промежутке, то вот для таких целей может понадобиться страховой полис. Но ну, Мы скорее говорим о полисе рискового страхования на какой-то небольшой срок. Не по жизни, не длинной, не накопительная программа, которая продают там страховщики, там, да, чтобы пенсии что-то. А именно рисковое, где вы платите относительно небольшую сумму, но застрахованные там, с финансовым рычагом, например, там, на сумму в 100 раз больше, чем вы платите по этой страховке. Ну и, собственно, третий пункт это защита своего будущего, это постепенно начинать хоть по чуть-чуть, да, вот накапливать свой капитал, потому что вот тот слайд, который я показывал в начале про силу капитализации, капитализация работает на длинном сроке. За 2-3 года, за пять лет до выхода на пенсию, ничего серьезного, вы уже просто себе не позволите рисковать, но и серьезного капитала, скорее всего, вы не накопите. Это такие большое количество небольших последовательных шагов. Вот этому слайду я хочу уделить особое внимание, особенно по теперешнему времени. Я считаю, резервный фонд – это то, о чем ну, очень сильно нужно призадуматься. Это вообще вещь, которая должна быть единожды сформирована, да, и вот на протяжении всей вашей жизни с вами должен вот параллельно двигаться некий резервный фонд. Что это такое? Это некая сумма денег, которая позволяет, как правило, стандартные рекомендации прожить от 3 до 6 месяцев при ваших, текущих средних, ну или часто еще говорят обязательных расходов. То есть мы говорим о том, что если вдруг случается некий форс-мажор, и он может быть разным, как мы увидим за последние пару лет, да, он может быть от каких-то там пандемий до катаклизм локального характера и так далее и так далее, до, ну более может быть каких-то бытовых вещей, проблемы со здоровьем, сломался автомобиль, или же вы поняли, что вам необходим карьерный рост, вы должны пойти там условно на какие-то курсы вы временно должны ставить эту работу или попробовать себя на других местах, вот чтобы вам было на что жить, чтобы вас не держала зарплата и, вот, э, в общем-то, отсутствие средств, на что прожить ближайшие там, несколько месяцев, вот для этого необходим резервный фонд, для того чтобы вы спокойно себя чувствовали, там. это ваше спокойствие, скажем, на полгода. Вот в текущей ситуации. Я бы говорил, что это очень важно, и я бы говорил о спокойствии неплохо, если бы это было от 6 до 12 месяцев, а то и более. И частый вопрос, в какой валюте и в каких инструментах хранить резервный фонд. Я скажу классическую рекомендацию и свое мнение на этот счет. Классическая рекомендация звучит в валюте потребления, на отзывном депозите. Ну, соответственно, в нашем случае, если мы здесь белорусы, да, присутствуем, все наверняка. Речь идет о белорусских рублях и вкладе в банки с возможностью пополнения изъятий. Мне не нравится такая история, хоть это и классический подход, но я понимаю, не для белорусов писались классические книги по управлению личными финансами. Потому что у нас -то, в принципе тема, -то, в общем-то, бездовонедельно, что называется. Я считаю, что все-таки белорусам логично использовать родную для нас всех валюту доллар, да? ну или там валютную корзину доллар-евро. И обоснование у меня очень простое. Резервный фонд, по сути, это самый длинный инвестиционный горизонт. Как я говорил, мы это не на какие-то покупки, это не акции, это не какие-то там, не знаю, путевка в Египет, или что-то подвернулось, да? это на случай форс-мажора. Мы не знаем, когда эти деньги нам понадобятся. И по определению они у нас вот параллельно с нашей жизнью существуют, да, параллельно со всеми остальными доходами, расходами. И, в общем-то, если мы будем держать в белорусских рублях сумму, которая позволяет жить там, полмесяца, полгода или год жизни, то, вот видите, может пойти пару недель, и мы поймем, что сумма в рублях осталась та же, а вот прожить на нее вы уже можете намного меньше. Поэтому, в общем-то, я с точки зрения... Девальвации валюты, белорусский рубль ну не рекомендую использовать в качестве резервного фонда или только на небольшую какую-то его часть. Ну и банки у нас на сейчас, наверное, тоже вызывают в общем, сомнения. Точнее, я скажу, по белорусским рублям, наверное, сомнений особых вызывать они не должны. Но если мы говорим про валюту доллара и евро, то вы, наверное, хорошо знаете ситуацию. В банк легко эту валюту положить, иногда не очень легко оттуда ее забрать. А резервный фонд должен быть ликвидным. Как только вам понадобились деньги, вы не знаете, когда они понадобятся. Нужно не молить там банк, верните, пожалуйста, и не там 500 долларов или 1000, или у кого какие лимиты 100 долларов там сейчас составляют, а ту сумму, которая вам необходима. Поэтому, в общем-то, часть резервного фонда в наличке и в твердой валюте, я считаю, это то, что необходимо на данный момент.